Что-что? <wir critically> Правильно. Опять что-то не то. Рубрика всех. Рубрик подкрутка админов Человеду на изидропе. Приветствую, это, как обычно, рубрика всех рубрик Подкруточка от изидропа, от изидропа от человеку вот Мне будут крутить жестко, прям жестко И дефолт, дефолт, дефолт а Перед тем, как ты начнешь просмотр данного видеоролика, поставь лайк И мы опять ждем одного человека, да, который не влепил лайк Кстати, кто-то обходил систему, поставив лайк, а я говорил, что ты лайк не поставил Молодцы, кто система обошел Но я вижу, что кто-то из вас еще большой палец вверх не тыкнул Поэтому, ну, нет Тут вообще никак, будем ждать. И вот реально, мы сейчас ждем просто одного человека. Можете не говорить, что человек, ах ты урод и так далее. Нет, вот из-за одного какого-то человека, который не поставил лайк, мы не начинаем данный видеоролик. Давай, я тебе дам еще 5 секунд, ставишь лайк и начинаем. Давай, 5, 4... Ни, ни, вот, ничего не меняется с твоей стороны. Еще раз давай. 5, 4, 3... Два. Один. Я думаю, ты уже поставил. Но не нужно меня подводить. Просто не нужно меня подводить. И это... Надо сейчас, чтобы эпично как-то открылся экран. Это надо вот так вот посмотреть. Это рубрика человеку Опять включили подкрутку. Просто вон туда вот. Посмотрите. Это опять жесткие дропы. И это все с... со 100 рублей. Вот два армейских э, на 2000 выпало. Э, об... Важное объявление. Вы сейчас его вообще ни в коем случае не пропускайте. Это очень важно. Следующий ролик. Опять же, когда мне включат подкрутку на изидропе, она у меня не каждый день. Будет прокачка подписчиков. Реально, вот следующий видос, как только включают подкрутку, я делаю прокачку подписчиков. Как я буду выбирать вас, то бишь моих подписчиков с канала YouTube? Вы, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставите лайк данному видеоролику, ставите колокольчик. Но это просто, чтобы мне было приятно. А на самом деле нужно оформить спонсорку. Самую дешевую, самую дорогую, неважно. Набирать народ на прокачку я буду из спонсоров. И в одной прокачке у меня примерно сейчас появляется идея, как я все буду это делать. Это будет абсолютно новый формат. Будет много на я пока всех карт раскрывать не буду и не хочу, главное купить спонсорку, никогда не рекламировал, ну меньше народу опять же будет и проще будет выбрать Смотри, ты подписываешься на канал, оформляешь спонсорку, забираешь Dragon лор, ну опять же у меня тут подкрутка, поэтому реально скины будут дорогущие скорее всего, как повезет Просто там очень коварная идея. Продаешь зарял, получаешь деньги, покупаешь телефон, теряешь телефон, опять продаешь спонсорку, опять получаешь драгонлор, опять продаешь, покупаешь машину, продаешь машину, опять покупаешь спонсорку, покупаешь новую машину, продаешь ту машину, покупаешь спонсорку, участвуешь в прокачке, получаешь еще один драгонлор. Круговорот стрелочек на канале человек. Да, ну то есть спонсорку оформляете, попадаете в прокачку, тут вообще все easy, прям, ну как бы да. Меньше народу будет, поэтому... Ну, не зажрался, просто Тут у меня подкрутка стоит, насколько я уже понял И вы поняли, на 40 тысяч рублей Поэтому, ну, тут будет нифига Не дешевый скин Не реклама я, я вот, нет, ну вот понимаю, что сейчас звучит странно там, Ой, рекламируешь промокаменты Человек, что ты ну, как бы, нет. Это не реклама Изика. Смотри, вот ни один сайт за, не заплатил бы за такую рекламу. Просто вот сейчас считаем плюсики человеку, да, минусики, если бы у меня заказывали рекламу. Смотри, у меня стоят на аккаунте нереальные шансы. Это все подкрутка. Никому так не будет выпадать, и я не перезываю вас сюда депозитить. Сайт, э, вообще днище, есть куча аналогов лучше. Изидроп самый ну, днище сайт. Закинув 100 рублей, вы получите 10 в 100% случаев. Все. Это не реклама, я думаю, просто закончились. Но если вы пополняете, Используйте мои промики, пожалуйста, потому что По факту эти ролики, они вообще без депа Ну вот они как бы есть, я их нигде не оставляю Можете взять с экранов, тут по 40 По 45 процентов, по-моему, было, не, максимум По 40, получить промик О, смотри, сейчас еще может Ах ты, блин, не может, ну короче, по 40 промики у вас есть Мы продолжаем Рубрика, до драгон лора, без депозита, без смс Без регистрации, игра онлайн на двоих Ом. Ну что, дорогие мои фанаты Зидропа а, и Человеда Потому что такие ролики смотрят только фанаты Изидропа и Человеда, логично Когда есть подкруточка, мы сразу летим на Изи Тайны Давай, сразу 5 штук Если ничего не выпадает, то ролик будет вообще провальный Максимально просто Прикинь, сейчас шир эм, Ну, поток информации, я думаю, он стоит 1020 А, ну недорого, всего лишь 7 тысяч. Тем временем на балансе 8000 рублей Мы сразу 10 тайных фигач. Я просто. Ну, это со 100 рублей все, ну буквально там со 100 Ну да, со 100, а вообще это без депота потому что я сейчас промиков беру. Ой-ой-ой, это дорого. Не, слушай, если так пойдет, то ролик на канал, конечно, не попадет. Да ну, да ну все, типа... Не, я в это не верю такого, такого не может быть, реально Ну, типа, там что-то выпало Но я просто уже начал переживать Думаю, да ну нафиг, ролик на канал не попадет Что-то мне в это не верится эмочка Азимов, 4000 Чекай, 4-5 тысяч 8! Нормально Давай сразу 10 из тайных О5 Все-таки стоит отдать должное админы и менеджерам Изика Они мне э, делают подкрутку И, Калашек. ну что-то не так все хорошо, реально Все идет прямо не по плану Они мне делают подкруточку, благодаря которой Там что-то дорогое выпало Я могу делать контент И уже будем делать прокачки подписчиков Поэтому, ну, всех собак на изиков все-таки спускать, я думаю, не нужно. Ой, вот сейчас тут много теней. Да, дай завонгуй. Ты, вот напиши в комментарии, как ты думаешь, сколько здесь. Посмотрим, кто из нас окажется точнее. Кто окажется точнее, там у 10 драгонлоров подарю. Я не сказал, каких, поэтому подарю картинок ВК, А я думаю, там 1015. Прям смотри, попал. Реально попал. Все, все, понял, принял. Вот понимаете, да, что будет в рубрике Прокачка инвентаря подписчиков. Не подписчика. подписчиков, это важно, там что-то интересное выпало. Блин, ну давай, я в позу орла. Так, один нож. Два ножа. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, конечно же, два этих ножика мы сразу же оставляем. Так, я в позу орла уже. А, вознесся! Вознесся, вознесся. Давай, давай, сразу. Сразу там, ну там была эмка-опустошитель. Ну давай, давай в другую позу орла сядем. Ну там была эмка, по-моему, опустошитель. И неонуар. И... И... И... И... и что это? Окупились а и норм. Ну не так э, много, как хотелось бы. Опять же, и там, там опять что-то было. Я уже вот в какую-то, ну не знаю, в, в онга превращаюсь. Так, э, глок. Ну глок может стоить дорого. Ну блин, глок. Я надеюсь на глок, что он дофига стоит. И он стоит. Ну типа, ну чё -то не то. Ну камон. Чё-то вообще не то. Давай попробуем 10 изи-перчаток. Может быть реально будут Какие-то изи перчатки Я, кстати, не видел сейчас полиров, Но мне кажется, что-то выпало, потому что хрусталь с фрикейса Да, но одни перчатки, нет это, это, это не то, что хотелось бы, конечно, видеть Всего лишь одни перчатки И еще дешевые, надо сказать Ладно, вот я реально, вот я зажрался Просто сижу, еще дешевые Мне кажется, мне больше ничего не выпадет Потому что что-то как-то сегодня все прям тухло идет Вообще тухло С кейсом не повезет, мне не везет МК с АВП, Шкай! 15 тысяч Ну, был близк, был очень близко На балансе 19 тысяч рублей Плюсом, плюсом Плюсом, плюсом, 17 тысяч э, скинами. Давай сразу 10 изи ножей. Я закрою глаза, чтобы не видеть спойлеров. Э, и да, там опять что выпало, потому что опять МК-хрусталь. Как я люблю открывать кейсы на изи-дропе все-таки? Паракод, но ну, он недорогой африканка, но тем не менее, тем не менее. Ох ты, блин, смотри, а что за кейс? А как этот кейс открыть? А если мы вообще пользовательские? У меня, кстати, есть свой пользовательский кейс. На самом деле, мусорный вообще кейс, которого я никогда не окупаюсь. Ну, тем не менее, попробуем мои пользовательские. Подожди, а где мои кейсы, стой? Что-то я не могу найти. Новые сражения, популярные фармы, а где мои кейсы? Прикинем, моих кейсов тут нет, они их ударили. Вот это да. Ну хорошо, давай пробуем чей-нибудь кейс, типа, открыть. А, смотри, 1000 рублей стоит кейс, просто ради интереса дроп плиз ну типа косарь стоит кейс прикинь сейчас три ножа выпадет да глупый шаг был ладно давай попробуем Здесь все-таки перчаток но что-то мне кажется что сейчас все идет к сливу вообще просто ровным ровными шагами к сливу там ни, одно, ни, ни одной ни пары перчаток не выпало потому что вообще никаких сплеров не было ну да окей давай на тайное потому что что-то как-то ну что-то как-то нет мало обычно он по 40 тысяч выдает сейчас все ну все тут даже на 40 не выпало но на 30 дропнул из где-то ну тут калашики эмки ну да все нет когда так оно начинается типа это значит что good game Хотя нас опять же окупило, но это не так много, типа ну серьезно, это прям вообще ни о чем, сейчас если не будет ничего интересного, Калаш, э, глок, азимов, это мало, коллаж не может, до... да, это недорого, но тем не менее небольшие окупы идут, не, но ну, вот я уверен, наверное, на процентов 80, что вот геймвелплейт, хотя эмка, хотя коллаж, ну это не такие прям дорогущие скины, то есть на 5000 постоянно дропается Хоть оно и окупает, но давай попробуем 10 изи ножей Как карточкой долбануть как, Хотя бы как карточкой спойлеров, спойлеров нет 1-2, 1-3, 1-2 Окей, 1-3 Блин, ну не, все вообще без ножей Смотри, просто 1-3, 1-2 Он даже самый дешевый, типа ну вот это он точно не выдаст 1-3 1-2 о, окей, хоть один нож, городская маскировка, да, спасибо, 1-3 Блин, я думал, Наваху может все-таки... Ой, Наваху, на да, Наваху хотя бы выдал бы Окей Ну, совсем все, совсем все печально Я сомневаюсь, что, честно говоря, тут что-то интересное будет Ну не, прям все совсем, конечно, плохо Ну типа, может, кстати, какой-то ширп дорогой лежать Хотя вот эти скины, опять же, по 80 рублей стоят, мы их продадим Ну, по-моему, ширпа дорогого нет Ну, бывает что, типа, подают ширп за 1000 рублей, там, и так далее Вот, 30 рублей тоже продадим, так, 10-30 Ну не, больше ничего интересного Хорошо, 4000 на балансе, на самом деле ничего там хорошего Ну давай, еще 10 тысяч тайных Блин, ну не так много сегодня, то есть в районе 20 тысяч рублей обычно под 40 дропается Дигл, кстати Дигл, ну я не знаю, он 4 может тысяч стоит. Даже так, хорошо, постом Ну все, не, он типа, изик больше не будет дропать Я в этом уверен прямо на дохера процентов а, вообще меня выбило, заебись. Меня просто выбило со всей этой системы, охуенно. Слышь, ну, ну, почему-то вот эта история у нас не продавалась. На балике 200 рублей, вот, ну, какой шанс того, что, типа, с, даже с 300 рублей что-то упадет? Давай откроем какой-нибудь условно, ну, я не знаю, Дигл Корона его похоронный, это кейс, который показывает. Что у тебя с шансами? Блин, кому там зуб тигра дропается О, Мне кажется, что африканка сейчас какая-нибудь выпадет Ну все, не, здесь надо выводить Но в этот раз реально изик выдал немного Как-то даже обидно Типа смотри, мы... А, ну на 30-ку, не, нормально На 30-ку в целом-то неплохо Хорошо, мы сейчас все это запрашиваем Смотри в стиме на 30-ку, минус ширп, ну, где-то даже 29 тысяч рублей, а просто потом посчитаем прайсы в стиме, я думаю, выйдет где-то 1040, потому что обычно выпадает на 40, вот, не знаю, как будет в этот раз, я напомню, что покупая я спонсору, вы будете это все получать, а не я. Сейчас ждем продавцов и проверяем цены. Так, ребят, все пришло, вот, по итогу эти 5 скинчиков, и все это где-то на 37, я уже посчитал, 1700-800 рублей, ну, плюс-минус, то есть, ну, как обычно, на 40. А вот, я думаю, что мы будем брать 4 или три подписчика в рубрику и уже будем фигать но это опять же все будет без депа на этом все всем огромное спасибо за просмотр это был человек всем пока